Она, черт возьми, заперта. Мы должны продолжать идти. Туда. Все в порядке, вспышка чиста. Люди, не спускайте с него глаз. Кто-нибудь найдите черный ход лучший грязный фильм, который я когда-либо видела вот дерьмо. Эта дверь не выдержит. Мы должны забаррикадировать ее. Вы останетесь здесь, приятель. Видите это? Я потратил много времени, придумывая, как я собираюсь обмануть вас этим. Теперь вы мой, и вас ждет куча дерьма. О! о, Привет, ребята. О, мы просто немного повеселились. Я говорю, ТСС, ТСС. Вы это слышите? Пожалуйста, помогите мне. Привет, Брюс. Вы все еще используете тени, чтобы напугать нас, преступников, до смерти? Не волнуйтесь, Бэтмен не убивает людей. Вы в порядке? Я — месть. Я — рыцарь. Я — Бэтмен.